Друзья, сегодня сейчас я вам расскажу о проекте King Profit, что он из себя представляет, для чего он нужен, какие есть у него продукты, инструменты и варианты заработка. То есть в King Profit можно не только рекламировать все свои любые проекты, какие-то продукты, там интернет-проекты но и зарабатывать в партнерской программе King Profit а по двум направлениям. Первое направление – это белые фигуры, которые уже работают с августа 2022 года, с конца. Вот. И черные фигуры – это которые маркетинг запускается в ближайшее время. Но сначала немного расскажу о продуктах компании, проекта, да в чем Смысл его. То есть на данный, момент, на данный момент у нас уже есть конструктор ботов. С помощью данного конструктора вы сможете создать любого бота на какой-то свой проект. Как вы вот видите, их у меня большое количество. Есть еще вторая страница. И в каждом боте, который мы создали, полностью можем выложить информацию о каком-то нашем проекте. Вот сейчас я не знаю, какой-нибудь возьму. Давайте вот здесь посмотрим. То есть вот бот по King Profit. Когда человек нажимает старт, он попадает, видит вот это бота и видит вот это меню слева. Видит картинку и кнопочки, которые мы здесь создали. Каждая кнопка также ведет либо на какое-то меню новое, либо сразу напрямую на ссылку, то есть все, что мы хотим, мы сюда можем поставить. То есть, например, маркетинг, продукция, там, все что угодно, или все зависит от того, что вы конкретно продаете. Но вы можете разместить всю информацию. Если человек заходит в данный бот, он сразу видит всю информацию, ссылки нужны, необходимые, все, что вы захотите. То есть в любой момент вы можете менять информацию в данном боте, добавлять кнопки все что угодно хоть каждый день можете вот вверх-вниз их там перемещать то есть все это делать в любой момент то есть модернизировать вашего какого-то бота и соответственно здесь вы модернизируете он сразу в телеграме меняется добавляется все что вы добавили здесь в конструкторе также каждый человек который зашел хоть один раз в вашего бота вы его видите в меню клиент и в этом меню клиенты вы видите, когда человек заходил, его логин в Телеграме и можете написать ему. То есть, например, если вы приглашаете в какой-то проект, человек, когда перейдет просто по ссылке на этот проект и не зарегистрируется, вы даже не узнаете о том, что этот человек туда заходил. Ну, например, как обычно бывает в интернете, человек перешел по ссылке, потом отвлекся и забыл вообще об этом и не прошел даже регистрацию. Так вот, с помощью бота вы это увидите, и если человек не зарегистрировался, но заинтересовался, вы всегда сможете добавить его в какой-то из ваших телеграммов, написать ему в личку и спросить, уже уточнить конкретно, что человек понял, что он интересуется чем-то, помочь ему понять да, какой-то процесс и, соответственно, уже довести до регистрации оплаты и заработка. Есть еще также возможность мгновенной рассылки. То есть вы можете создать мгновенную рассылку в данном боте, и все пользователи, которые заходили в бот, но еще не отписались, ну, потому что любой пользователь также может отписаться от бота. Вот из 100 человек 12 отписались, грубо говоря, от рассылок. А, а все остальные получат данную рассылку в течение 1-2 минуты. То есть вы только вставите текст, ссылки какие-то нужны и так далее, и человек получит эту рассылку в течение двух минут. Также есть серия писем, тоже недавно запустилась она, буквально неделя, где вы можете создать серию писем и с разницей там, в несколько часов, либо в дней создать там 30, 50, 100, сколько хотите писем, и как только пользователь заходит в бота, он начинает получать данную серию писем, сколько бы их не было, до тех моментов, если вдруг он отпишется. Но если мы делаем по одному письму в сутки, то есть автоматом каждый новый пользователь будет получать а, это письмо на протяжении того времени, сколько вам нужно, хоть целый год. И, соответственно, вот, например, человек зашел 19-го, он получит одно письмо, кто 18 уже два письма. 117-го, тут три письма, ну и так далее, и так далее. Вот. У меня здесь э, старые дата, потому что я переделал боты и начал трафик гнать уже на нового бота, на другого. Поэтому здесь вот это окончание как раз, когда его рекламировал. И, соответственно, люди автоматически доводятся до результата, до продажи, до покупки, до регистрации, то есть с помощью вашей вот этой серии писем, и это происходит автоматически. В дальнейшем еще планируется у нас сделать возможно, что будет копия серии писем. То есть, если вы уже составили серию писем под какой-то проект, человек любой сможет ее скопировать за одну секунду. То есть, он будет вставлять номер этой серии писем и автоматом они все будут меняться. Также будет функция специальных полей. То есть, если вы в серии писем указали какие-то ссылки, вы это будете делать с помощью специальных полей и... Соответственно, тот человек, который скопировал у вас серию писем, это он просто в специальных полях поменяет ваши ссылки на свои, и они автоматом сменятся во всех этих письмах. То есть это сделано для того, чтобы как можно быстрее можно было любому человеку создать, скопировать боты с серией писем и так далее. Потому что у нас все-таки MLM-инструменты в большинстве случаев мы делаем, то есть, ну, для того, чтобы продавать в интернете. И, соответственно, если, например,. У вас партнер какой-то зарегистрировался в ваш проект, он может зайти в King и быстренько скопировать вашего бота по этому проекту. Вместе с серией писем есть кнопка «Поделиться», вы можете нажать ее, и вас, вам дается ссылка «Копирование бота». И человек переходит, сразу копирует бота за 5 минут, то есть... Но с вашими ссылками он быстро заходит, меняет ссылки и серии писем, и в, и в кнопках на свои, и готово. То есть это можно сделать ну, за 10 минут буквально, от начала до конца. И, соответственно, у человека готов инструмент, готова воронка в виде бота, на которую он уже начинает гнать трафик и видеть всех пользователей, всех людей, заинтересовавшихся, и они начинают получать серию писем и доводиться до результата. То есть данная воронка вам поможет продавать любой продукт, товар и так далее, набирать подписную базу и рассылать или вручную, или автоматически. То есть, вот, например, рассылка, которая мгновенная, она подходит для того, чтобы, например, вы, вам нужно собрать всех на вебинар. Вы сделали рассылку, в течение одной минуты они получили, что нужно зайти на вебинар, и часть из людей зайдет. А рассылка уже, которая серия писем, она уже будет доводить человека ежедневными информационными письмами, которые вы составили заранее. Также конструктор ботов дальше будет усовершенствоваться, увеличиваются ее возможности, функции и будет доводиться до идеального конструктора, лучшего в интернете. Вот Это одна услуга. На данный момент еще есть услуга. Это рекламная лента, где вы можете выставить свое рекламное объявление и поднимать, поднимать его в списке периодически. Пользователи King Profit, они... Могут посмотреть данное объявление. Вы можете также здесь написать сообщение в личку внутри сайта этому человеку, кто дал это объявление. Ну, то есть переписываться. И вот, выставлять выставляете мои объявления, поднимаете. Одно объявление стоит тоже 5 долларов. И есть э, у нас баннер. То есть вы можете вот сюда баннерную либо тизерную рекламу свою разместить 2 доллара э, в сутки это стоит. Но. Все услуги, которые сейчас есть, которые еще будут, они оплачиваются с рекламного баланса. То есть у нас есть основной баланс, который мы пополняем и можем выводить в любой момент. И есть рекламный баланс. Соответственно, чтобы получить рекламный баланс, мы должны приобрести рекламный пакет, который в Кинге выглядит в виде белых и черных фигур. Стоимость их от 5 долларов. Минимальный пакет, то есть это как раз стоимость бота. И за данную сумму, когда вы покупаете рекламный пакет, например, пешку 5 долларов, вы получаете 5 долларов с основного, переходит на рекламный баланс. Но в то же время, в то же время с этого момента вы начинаете участвовать в партнерской программе King Profit. Если, если вы активно будете рекламировать данный сервис, то вы зарабатываете а, не только при пассивном, а при активном участии. Вот, например, в белых фигурах вы будете получать 30% сразу от стоимости люб покупки любого рекламного пакета. То есть, если человек покупает за 5 долларов рекламный пакет, вы получаете 1,5 доллара сразу реферального вознаграждения. Сейчас я вас перемещу на другой экран. Вот вы сейчас видите маркетинг белые фигуры. Вот любой, любая купленная пешка, например, она дает пригласителю полтора доллара. Конь стоит 20 долларов, пригласитель дает 6 долларов. Слон 60 долларов, вы получаете на рекламный баланс. Пригласитель ваш получает 18 долларов сразу. Ну и так далее. И, соответственно, он может сразу эти деньги выводить либо сможет сам покупать новые рекламные пакеты и, соответственно, заказывать тоже рекламные услуги. То есть это уже на выбор. Но данная партнерская программа интересна тем, что кроме бонуса 30-процентного, который получает пригласитель с первой линии, также идет заработок по матричному маркетингу. То есть, Данный маркетинг, он очень интересен и отличается от всех маркетингов, которые в интернете есть, тем, что, например, с перехода в одного, с одного стола в другой только один раз у нас идет сумма на переход, а все остальные разы сразу вам выплачиваются. То есть, грубо говоря, если человек, который вас пригласил, приобрел, например, сразу и пешку, и коня за 20, то в пешке он уже будет получать вот эти суммы сразу три с половиной доллара 4 раза то есть не будет никакого перехода а, на следующий стол постоянных то есть каждое ваше место каждый ваш купленный рекламный пакет он вам может принести 14 долларов то есть купили за 5 получите 14 и так далее и так далее все вот по этим цифрам которые здесь нарисованы также в чем еще дополнительный плюс данного маркетинга? То, что, например, если кто-то закрывается в короле, у нас всего 6 фигур, последний – это король. Если кто-то закрывается в короле, он получает 300 долларов по маркетингу, и на 200 долларов, 80 долларов автоматически покупается вот сюда место в предыдущий стол. То есть в даму. И, соответственно, с вашего клона, который создается, кто-то также зарабатывает. Может быть, и вы, может быть, кто-то из вашей структуры, либо там кто-то может быть переливом к вам попал, он может тоже заработать. Но все переливы идут исключительно от вашего первого аккаунта, который у вас есть в данном столе. И свободное место сверху-вниз, слева направо, подыскивает и встает туда. И. И тем самым кто-то получает данную сумму также вот, и создает нового клона за 112 долларов, который идет в предыдущий стол и таким же образом создается в предыдущий стол, в предыдущий стол и в предыдущий стол. То есть система построена таким образом, что одно место раздает закрытие сразу еще пяти мест. И тут еще могут быть такие ситуации. Например, вот эти три места у пользователя заполнено, чтобы он перешел в следующий стол. И ставится четвертое место. То есть он идет на переход. Но в этот момент у него создается клон, который идет в предыдущий стол. И оттуда у кого-то создается клон в предыдущий стол. И так как он перешел в следующий стол, закрытие четвертого места. То есть он встал сюда. Значит, еще раз идет, идут клоны, которые идут в предыдущий стол, и опять идут в предыдущий стол, и опять идут в предыдущий стол. То есть одно закрытие может рождать а, тоже куча клонов, которые также зарабатывают по данному маркетингу. Данный маркетинг очень хорошо себя показал, и при где-то полторы тысячи реальных участников на данный момент нашего проекта уже 9 или 10 человек находятся в короле, то есть в последнем. Вместе. Очень много людей в дамах, ну и больше, и больше, и больше, и больше. То есть, соответственно, они все рано или поздно куда-то когда-то перейдут сюда. вот И, соответственно, они начнут зарабатывать. То есть, цель данного маркетинга – пройти все столы и находиться во всех столах одновременно и зарабатывать уже во всех столах одновременно, потому что как только вы дойдете до короля, все, у вас уже никаких переходов нет и не будет, и все суммы, которые идут со всех столов, они сразу будут начисляться вам на баланс. То есть если вы в течение месяца закрыли там один раз 300, там пару раз 168, там несколько раз по 70 и так далее, то есть вы можете зарабатывать около 1000 долларов э, спокойно в King Profit данного маркетинга. И сейчас... Буквально три дня осталось до того момента, как у нас запустится следующий маркетинг «Черные фигуры». Он не похож вообще на все маркетинги, которые есть в интернете. В нем есть такие фишки, которые, которые еще раньше никогда не встречались. Я сейчас попробую объяснить его. Сейчас, секунду. Так, вот а, данный маркетинг. Здесь у нас на, на первоначальном этапе стартует только две фигуры. Это пешка за 5 долларов и конь за 20 долларов. А, по мере раскрутки количества участников будут добавляться уже следующие за 60 долларов, за 150 долларов и так далее. То есть рано или поздно будет возможность приобрести во всех а, фигурах. То есть мы постепенно это сделаем. И, соответственно, здесь все то же самое. Если вы покупаете за 5 долларов пешку, вы сразу же получаете 5 долларов на рекламный баланс и можете заказывать любые услуги в проекте. Опять же повторюсь, что услуги, они будут расширяться, увеличиваться, и будет и программа своя по типу InviteBot. Но там очень много информации, которую вы можете, кстати, зайти почитать в меню Доли вот здесь, что мы будем делать дальше, то есть какая у нас программа будет, вы можете зайти сюда, здесь есть информация и посмотреть всю информацию. И много разных других услуг, чтобы было больше вариантов, куда тратить рекламный баланс. Еще будет даже биржа рекламного баланса, которую вы сможете даже его продавать за какую-то стоимость. То есть будет много разных интересных фишек, которые также еще не применялись а, в проектах. И отдельное место, в принципе, можно сказать о черном маркетинге. То есть он занимает отдельное место в этом, потому что тоже система, которая никогда раньше не использовалась. То есть внешне она похожа на белые фигуры маркетинга, тоже кружочки, но смысл совсем другой. Во-первых, чтобы пройти в пешке данный маркетинг, это нужно всего лишь максимально 30 мест, которые зайдут ваши, ну, ваши столы. То есть это небольшое количество мест, и спокойно можно его зайти закрыть даже за один день, как в классическом варианте. Но он отличается от классического варианта тем, что здесь целая система, по которой он будет работать. То есть когда у нас будет 21 числа старт, то с этого момента будет, первый, будет неделя, и 28 будет первый переворот потом будет второй переворот, потом третий, и всегда она будет работать одинаково. Сейчас пока что еще идет рестарт, есть еще кое-какие моменты, но с, тех, с того момента, как только мы пройдем период 28 числа, то он будет работать всегда одинаково. И каждую неделю будет происходить расстановка, абсолютно каждую неделю будет происходить расстановка, при которой вот этот первый отрезок будут выставлены люди, которые покупали места перед стартом по квоте. То есть те люди, которые купили перед стартом, или перед следующей расстановкой места, расстановка у нас будет происходить, покупка места останавливается 19.00 МСК каждый понедельник. И в 20.00 уже будет готова расстановка и пойдет новые недели. То есть все те люди, которые по квоте приобретут места перед стартом, они встанут вот в этот отрезок. Во второй отрезок это будут места, клонированные с предыдущей расстановки. У нас в маркетинге за заполнение первого места во втором столе у каждого вашего места создается автоматический клон, который будет участвовать в следующем развороте. И чем Закрытие данного уклона будет ближе а, к, к перевороту, тем он а, выше окажется вот в, эти, вот в этом промежутке, втором, да, места, планированные с предыдущей расстановки. Таким образом, у нас а, будут выставлены сначала купленные места по квоте, потом места, планированные с предыдущей расстановки. И после этого, как все расставили, то есть это будет происходить примерно за час, у нас сразу же закроется много позиций в данном маркетинге. То есть много пройдет второе место. Ну, первое место во втором столе у многих закроется. И, значит, в этот же момент они будут, когда они закрываются, они будут уже созданы клоны на следующую неделю. То есть у нас только неделя началась, а у нас уже мы увидим какое-то количество клонов, которые будут участвовать в следующей неделе. Ну, к примеру, 100 или 200, или 300, или 500. Не имеет значения. Но мы уже будем знать, сколько будет здесь место. И, соответственно, чем больше здесь будет мест, тем больше вероятности закрытия всех этих мест и больше желания их покупать. А покупать могут люди только те, которые имеют места в настоящую неделю. То есть они купили, например, пришли в среду, купили одну пешку, и неважно, закрыли они за этой неделю или, или не закрыли, не дошли даже до второго места, просто ничего не сделали. Они будут иметь квоту в одну пешку, которую они могут купить на вот эту вот расстановку. И, соответственно, сразу со старта они могут пройти этой, этой пешкой полностью весь круг и заработать с 5, заработать 40 долларов плюс выплат две пешки, которые идут в белые фигуры у этого человека, соответственно, спонсор его зарабатывает реферальные 30% из белых фигур, плюс вот эти две пешки также как-то встают там в маркетинг, и кто-то 3,5 доллара два раза зарабатывает, и плюс еще реферальные линейные выплаты, которые здесь очень глубокие и большие, зарабатывают все, кто вышестоящий то есть спонсор его получает 2 доллара если два раза закрыл значит два раза по 2 доллара и два раза по доллару вышестоящий и так далее и так далее вот эти деньги сразу распределяются единственное условие получать данные реферальные выплаты всем спонсорам это покупка одного места в данный маркетинг то есть если человек купил 5 долларов его спонсор купил пешку, то он будет получать данные выплаты. Если он не купил сам в эту неделю, то он не будет получать данные выплаты, перейдет к вышестоящему спонсору. И, соответственно, он просто пропускает эти деньги. За счет этого ему тоже неинтересно это делать. Он, конечно же, будет покупать. И не одну, а чем больше, тем, тем выгоднее, потому что здесь есть момент сложного процента. Если, например, вы приобрели одну пешку и хотя бы... Та второго стола, первое место ее закрыли. То есть у вас создался клон на следующую неделю. И у вас также есть квота на покупку одного места. Вы покупаете также по квоте одно место, которое встает сюда. Та пред... предыдущей недели, она у вас где-то здесь расставляется. И, соответственно, уже в следующую неделю вы имеете квоту на два места покупки. Потому что у вас два места участвуют в данной неделе. И, соответственно, вы всегда можете повысить квоту, покупая, данные новые места и увеличить свои возможности на заработок на самом старте. Но если даже получилось так, что, например, ваша пешка не закрылась, там дошла до второго места и дальше не прошла на расстановке, то у вас еще есть неделя, чтобы ее закрыть или хотя бы перевести клон на следующую неделю. И, ну, пройти здесь очень быстро, на самом деле, очень просто. И в данном маркетинге у каждого пользователя будет возможность самому программировать, куда будут вставать его клоны, его личники при переходе с первого, ну, со стола в стол. То есть, например, если у вас будет такая ситуация, что у вашего личника или у вашего клона его первое место заполнено на одну, и во втором столе также у вашего клона, например, на одну и в третьем, и стоит ваш клон в четвертом столе на получение, то есть вы покупаете пешку, соответственно, этот закрывается, переходит сюда, тут закрывается, переходит сюда, закрывается, и вы получаете деньги, то есть вложили 5, получили 20. Это происходит за одну секунду, все. Ну и, соответственно, клоны, реферальные и так далее, и так далее. То есть у нас будет целая неделя, чтобы смотреть, просматривать все свои позиции всех ваших, ваших личников, и помогать им протолкнуться по всем столам. но Опять же, каждый первый клон вашего личника вы можете им управлять. И, соответственно, это вам очень выгодно. То же самое в коне, где уже сумма 20 долларов. Но, соответственно, здесь и совсем другие выплаты. То есть вы получаете не две пешки, а два коня за 20 долларов. И получается 150 долларов с 20 долларов. То есть все тоже, тоже так же, и такая же система, и каждую неделю у нас будет как новый пристарт, где абсолютно каждый участник может заработать уже на старте, на перевороте каждый, каждую неделю, каждую неделю. И тот, кто новый приходит, он в принципе будет в таких же условиях, как и тот, кто зашел раньше, но у того, кто зашел раньше, у него может быть больше квоты, больше возможностей, потому что он раскачивал просто свои места и увеличивал квоту постепенно. А тот, кто новичок, он чтобы получить данную квоту на покупку вот здесь вот перед стартом, он обязательно должен купить ровное количество мест в предыдущую неделю. То есть если человек хочет поучаствовать здесь, на пешке, например, одну пешку и одного коня купить, то он должен купить одну пешку и одного коня в предыдущей неделе. И когда он будет это делать, он, соответственно, будет кого-то закрывать, если вы пригласили, соответственно, вас. Вот. То есть это очень интересный маркетинг. Сейчас идет предстарт 20 числа. У нас ост останется только один вариант – это покупки мест как раз, в четвертом столе, то есть 20 числа в 19:00 по Москве у нас будет возможность первыми купить вот это, вот эти места за 30 долларов сразу в четвертом столе и за 120 долларов у коня в четвертом столе, потому что когда будет расстановка, сначала будут выставлены эти места, потом будут выставлены третьи места, вторые и первые, и соответственно вероятность то, что у вас закроется сразу в четвертом столе место очень велико и соответственно сразу же кто-то заработает и на старте мы уже будем видеть сколько у нас будет мест уже на следующий переворот и чем их будет больше тем соответственно интереснее опять же купить новые места то есть тут все взаимосвязано очень интересная система но сразу конечно ее понять не так просто кто понял уже есть такие люди кто понял вот, они в восторге. Если вы не поняли, ну, в процессе работы, я думаю, что все поймут, когда уже увидят, как это все происходит наглядно, и из недели в неделю вы сможете этот вариант просмотреть. Вот. то есть подытожим. Во-первых, King Profit – это сервис, в котором есть услуги, в котором эти услуги будут добавляться, расширяться, увеличиваться, и разные фишки добавляться и так далее. Чтобы заказать эти услуги, нужно приобрести рекламные пакеты и пополнить свой рекламный баланс. И когда вы это делаете, вы начинаете участвовать в партнерской программе King Profit. Если вы будете прям конкретно заниматься этим, вы будете получать не только... Реферальные вознаграждения, которые очень хорошие и в этом маркетинге, и в этом маркетинге, только отличаются тем, что в белых фигурах вы получаете их сразу 30%, а в черных фигурах вы получаете тогда, когда зарабатывает ваш партнер. Соответственно, чтобы их получить, вам нужно помочь вашим партнерам зарабатывать. И, соответственно, они зарабатывают и вы зарабатываете. Если вы будете активно приглашать, вы можете заработать очень много. Есть те люди, которые приходят только э, заказать услуги, пожалуйста, они покупают данную пешку. И если они дальше продолжают получить, покупать услуги, они сами себя уже начинают зарабатывать, и, соответственно, и спонсоры их зарабатывают, и они сами себя зарабатывают, продвигаются, и все равно рано или поздно начнут получать деньги, ну, вот. Все зависит, конечно, от вашего желания, либо вы пришли за услугами, пожалуйста. Если вы пришли сюда зарабатывать, то, соответственно, более активно начинаете приглашать партнеров по вашей реферальной ссылке, продавать боты, побучать, как делать боты. И очень хорошие есть варианты, например, вы создали бота по какому-то проекту, и потом предлагаете данного бота скопировать всем тем людям, которые уже есть в этом проекте, как воронку, и... Если вы хорошо поработаете в этом направлении, вы можете весь проект или 10 проектов подписать под себя в Кинге, а они будут продвигать свой какой-то проект, но вы с этого будете зарабатывать. То есть есть много разных вариантов, как можно зарабатывать. Также, друзья, у нас вот появились новости. Теперь, когда выходит новая новость, у вас будет здесь сгораться такой вот типа как маячок. Сколько новостей конкретно вам нужно прочитать новых? То есть работа над сайтом ведется постоянно, вы скоро увидите еще много новых обновлений именно по инструментам, по всем вот этим моментам. Скоро увидите еще новые-новые, ну и будем их публиковать в новостях, чтобы вы знали об этом. Вот. В принципе, все рассказал. У кого Не, все, не все рассказал, не рассказал об акциях. Ага, об акциях, да. Да. Я чуть вот есть у нас доли. Доли – это, по сути, было 100 долей, и это 50% от общего дохода. То есть, когда создается то, что здесь описано, это программа по типу InviteBot, но со своими фишками, таких фишек нету нигде, ни в одной программе на данный момент. Вот, и, соответственно, если вы покупаете долю, вы получаете за одну долю полпроцента от дохода, а там вариантов дохода очень много. Чем больше долей вы купили, соответственно, тем больше процента от дохода вы будете получать. То есть вы переходите на данную страницу, здесь описано, ну, что это стартап, то есть мы только это запускаем, и полностью описан процесс работы, кто с чего получает, как, сколько и так далее. Соответственно, вы можете эти 100 долларов, которые вы вложите в стартап, вы можете увеличить там, в 500 тысяч долларов даже через спустя там пару-тройку месяцев, если вы просто продадите эти доли, потому что будет возможность их продавать. Или держать эти доли и получать пассивный доход от того, что там написано. Я просто не буду рассказывать полностью, что там написано. Зайдете, почитаете, там все в цифрах конкретно что с чего берется, откуда берется. Ну, я могу сказать, что у программы, которую хотим мы создать, вот эта данная программа, есть подобные программы, они стоят а, от 15 долларов в месяц, то есть использование данных программ. То есть, грубо говоря, даже на продаже данной программы в пользование можно зарабатывать очень хорошо. Но у нас программа отличается тем, что будет еще дополнительные возможность.